имеет место случаи отсутствия на интернет-сайтах нормативных актов, регламентирующих подготовку и проведение выборов, несвоевременное обновление и размещение документов, материалов. В ряде случаев Остаются нерешенным вопросы размещения на сайтах избирательных комиссий регионального законодательства, которое регламентирует выборы в этих субъектах. Я напомню, что федеральное законодательство размещается на сайте Центральной избирательной комиссии, нет никакой проблемы их посмотреть. А... Законодательство субъектов, которое регламентирует как региональные выборы, так и выборы в органы местного самоуправления, это региональный уровень. И поэтому избирательные комиссии субъектов должны обеспечить размещение указанной информации на своих сайтах.